Всем хайшки, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн канал Мы с вами продолжаем выживать в Зэк Лагерь мечты, в который желает съездить каждый. Нарваться на это дерьмо желает тоже каждый. А вот выжить, выжить, желает точно каждый. А вот назад вернуться нет. В общем, мы играем за Джейкоба. У нас ребят укусили, но, по крайней мере, у нас все живы. У нас укусили Эбидей. Эбидейл и Ника укусили. У них появились какие-то супер, сука, силы. Эмма! Эмма! Твою мать. Твою мать. О, чёрт. <свист> чёрт. опа па па па па там бамбулита была. Бл да блин, твою же мать. Сука, можно ругаться. Я ругаюсь. Так, теперь он слышит такие же галлюцинации, как и Дилан. Эмма, это ты? Ты прикалываешься? У -у -у, что за хрипота? куда идти, бля, так я без фонарика вообще как бы никого это не ебет, там волки воют. Я бы не хотел Джека потерять, он, оказывается, ну нормальный пацан, ну волнуется за девушку, влюбился, кто, все влюблялись, я влюблялся, я, я когда влюблялся вел себя хуже, чем он, блядь. Блин, тут лучше не нырять. Правда-правда, я был таким куском долбоеба просто, что мне было за самого себя потом стыдно. Да мне и сейчас, в принципе, стыдно. За ту хуйню, что я делаю. А они разве не тут бегали? Они же тут бегали, нет? Нет, они не тут бегали. Что это? Фотик? Откуда фотик? Карта памяти. Это нужно будет посмотреть. Хм. Вдруг на ней что есть. Вот! Вот об этом и я говорю. Куда ты ее спрятал? В трусы, да! В трусы он и... Сука. Там неизвестно, что в твоих трусах происходит. Он туда прячет карту памяти. Сейчас не резко кутые появляется. Тут кто-то пытается меня за ножку цепануть из-под лестницы. Ой, это страшно, страшно, страшно. Ахиллесова питает и, конечно. А почему нельзя бегать? Почему нельзя чуточку быстрее? Эмма выпрыгнула здесь. Сюда. Сюда. Может, это вендига? А не оборотни. Ебать! А, Ой, блядь! А, да блять, Эма! А, да чтоб тебя! А. Облегчение! Я так рад видеть тебя! <связь> <связь> <связь> За что? Черт возьми! А. Ты бросил меня там, урод! Эма, ты чё? Сходит. Я не знаю. Там какой-то медведь напал на Ника и Эбби. Да, и на меня. Но это был точно не медведь. Вот Что? вот. Кто? Где? Как? Извини, я просто... Высокоинтеллектуальный разговор, блядь. Что, где, когда. Да, но чудом. Монстр, который на меня напал, был... Кто, о чем ты... Вендиго? Или оборотень? Был, как из фильма ужасов. Ладно. Наверное, оборот. Двендика уже были. Мы типа его Ты что, дебил? Ты прекрасно знаешь, что это не медведь. Нет, ты права, права. А еще эти сраные охотники. Буквально на каждом шагу. Все очень круто. Это их рук дело. Столько крови. Да, но это не моя. Да, тот еще запашок. Без обид. Ладно. Ладно, надо валить из этого леса. Что? Серьезно, что ли? <свист> Куда? Знаешь, Джейкоб, ты не обязан всегда вести себя как мудак. Ладно, да. Черт, ладно, знаешь что? Да. Да, ты права. Прости. О, как ты достал Охренеть, слушай, давай без этого Очень прошу, я рванул за тобой, как только узнал, что тут какая-то тварь Или твари, их много Много? <звук> О рычит Бежим! Правильно, кинул ему нахуй Сам вперед рванул Давай, давай, тут и е пошло. Ебать мой сыр е... Не, это какой-то вампир либо оборотень. прости. Ты чё далбаёп? Сука, Джейкоб, ты ёбаный сыр. В смысле, прости Джейкоб. нахуй? Да спрятаться мы же воняем. Нас же лицо Нет, Джейкоб, после того, как ты кинул нахуй малую, мне похуй. Пошел, пошел, пошел! А кто будет Эмму спасать, блядь? Кто будет Эмму спасать? Ой, блядь, свиная голова. Свиная голова. Ебать, там ловушки с капканами. Сука, не двигайся, нахуй. Не двигайся, сука! сука блядь, Тупой долбоёд! Чё? Да я их увидел, блядь! Не дергай, открывай. Сука. Сука. А, а, а, Блять. А, а, а, а, слушайте вы, правильно туда его нахуй, Оленя Ебанова. Ну Какой тупой! Просто я не могу, блядь, с него. на. Вон там чья-то жопка плавает. Но мы... Там девочка в костюмчике. Но это не Лора. Она заодно с охотниками? Не думаю. Надо что-то сделать. Надо... Что делать? Ничего. Она мертва. А, в смысле, с телом? А что ты Это с ним сделаешь? Хекет. Дочь мистера Хэ? Она вроде уехала домой. Кейли. Да. Да ты ее по нижнему белью узнала или что, блядь? О, блин. Бедняжка. Ник. Ты так пахнешь. О, началось, при... начался, начался. Эй, дружок, сбавь-ка обороты, а? Съеби, Кейтлин. Ого. Нихуя себе. С ним что-то не так. Ник, ты что? Так бы и съел. Эй. Толкать ты его что? надо в воду, в а? воду а? его толкать. Куда его! Я говорил, воды боятся! Блядь, успокоить Эбби или помощнику. Давай поможем Нику. Смотри, симптомы прошли сразу, да? Нет. Что я натворила? Все нормально ты сделала, хотя бы успокоила долбоеба. Я не знаю. Он замерз. Ладно, идем в раздевалку, согреем его. Но почему-то, смотри, пошел дождь, а на Эбби вообще ничего. На нее все равно не реагирует, хотя у нас Эбби укусили. У нас Эбби укусили, но ей все, ей все равно, ей все нормально. Дома бассейна, хэк, вскоре Бля, äh, прости Ай. Хватит Ай. дергаться Рана вроде чистая О, Крови нет Но тебе бы к врачу Конечно, ебать, к какому? Тут до утра надо как-то Так, это все, что было в медпункте О, кайф Молись, чтобы мы нашли врача, пока они действуют. Ты что, все все выпил? Нам надо фиксировать все, что тут происходит, для копов. Да, у них будут вопросы про труп в бассейне. Ах, полегче. Нужны фотки всего подряд. У меня такое чувство, что копы нам в жизни не поверят, если у нас не будет доказательств. А мы нашли флешку с фотоаппарата. Если есть телефоны, вы что-то видите, фоткайте или снимайте видосы. Да. Ты там как, Эбби? Может, пока поищешь что-нибудь, чтобы устроить Ника поудобнее? А, смотри, там этот, э -э, печка эта переносная, как то она называлась? Так, Эбби, получается, не укусана, наверное. Потому что, ну, на нее как-то вот дождь же пошел. Вот, лучше. Спасибо. Дождь на нее как-то по-другому работал. Контролируй ебать свои оргазмы, дурик. Ты же теперь оборотень, хоть он этого не знает. А, так это раздевалка, посмотри. Я синхер, тут будет холодно. Тут душевые кабинки какие-то. Нихера себе нака, она выглядит такой маленькая, в нее заходишь и проваливаешься. Ой, кто-то рычит. Ладно, мне нужно все осмотреть. Потому что мало ли что тут есть. Интересно. Есть. Какая, например, карта, которую я, как обычно, пропускаю. Вот. Луна. Найзна, карта второго. Луна. Луна, как уместно, именно этой ночью. Взять свой страх и волнение, обратить их в интуицию. Если сумеешь, спланируешь наперед. Это может спасти тебе жизнь. Все, больше можно не ходить Карту я забрал О, земли зачесались Что тут есть? Смотри-ка, бабулита Найдена улика Глава 6, дома бассейна Среди множества забытых вещей можно найти на бросах женщины в лесу похожую история о призраках, запали кому-то в душу Старуха часов. из Хэкет Сквори Старуха из Хэкет Сквори. Все правильно я нашел. Так. Что тут? Так, ну здесь уже ничего. Ну, не, не маленькая душевая, я хочу сказать. Очень большая душевая. Я слышу, как кто-то воет. Сука. Вы тоже слышите, как кто-то воет? Так, а где Калип? Калеб. Фрагмент новейшей истории лагеря. Юный Райан проводит время с детьми Криса Хэккета, Калебом и Кейли. А, да, вот Райан. Оу, oh, с этим парнем что-то не так. Ему хреново. Видели, как он психанул там в воде? Да, он был как... Как рыба на берегу. Да? Uh... Да, бля, дело. Я заметила кое-что, когда промывала его раны в коттедже. Ты о чем? Э он был весь в крови, но я не нашла следов укуса или ран, ничего. Все а зажило. Он? Все крутился, как будто не хотел, чтобы я смотрела. Бешенство? На людей не бросается. Эби с тобой поспорит. Да. Вроде аквафобия симптом бешенства? Гидрофобия, да, но это вроде бы страх пить жидкость, а не намокнуть, а он был... Как мой кот в ванне. Котики. Кот? Да. Кот. Кот, видите? Эбби. Да? Можно вопрос? Конечно. Не наклоняйся низко... Ск... Да. Ник. Пожалуйста, просто ответь. Мне очень нравилось. И мне нравилось с тобой общаться, пока мне... тебя не укусили. Будто... будто... А. Что? <свистри> а, что, я хочу тебя спросить. А, ладно, давай. Почему я тебе не нравлюсь? Давай так, ник, нравишься, правда? Нет. Да сука, ты тупой, или Нет. что? Да я... не ты мне не нравишься, долбоеб. Скажи мне правду. Я и говорю правду. Боже, вот же мне везет. Что? Ты не шибко умная, да? Дурочка Эбби. Сука, ты уебок. Подстилка. Влажная сучка. Это не ты. Ты, ты, ты другой. Я... ты oh. но эби будет жить у меня потому что ее укусили благодаря тому что ее укусили она будет жить и она не умерла сейчас после того что он сделал Пошел нахуй. Нет. Мы ему в плечо попали. Все нормально. Нет. Или он превратится сейчас? Блядь, не надо было стрелять, видимо. А, нет, он убежал. <свист> Нихуя себе! Вот это повороты событий, что происходит, ебаный сыр! <свист> <свист> Охуеть! Так, один из уебков, который бегает на свободе, О. это Ник! Поэтому нужно быть максимально аккуратным. Блять, Эму опять бросили. Вот сейчас мне ее жалко, она себя вела как мразь, но сейчас мне ее жалко, сука, максимально. Куда все подевались? Я бы сел бы в воде, сидел бы, наверное, просто и не вылазил бы, блять. Ладно. Так, значит, я вожатая. В пустом лагере. Я что-то боюсь что хуйня какая-то будет, стран, просто реально. Потом начался дождь. Ой. И тут еще монстры. Я пойду. В коттедж. А я бы не ходил. Я бы, блядь. После всего я бы залез в воду и сидел бы в воде. Последнее. А что это было? А что это за весюльки такие? Почему было написано ⁇ Путь выбран ⁇ а Что это я нашел? О, кусочек изображения. Я и не знала, что детей это так пугает. Так себе из нас вожатые. В смысле? А почему он срав- Я думал оборотни это типа как собаки, а они сравнили их с котиками. Получается это не совсем оборотень, правильно? Это какой-то кот оборотень, кот кот оборотень или кошка кошка кошка бретень, блядь. Но просто я не знаю, как еще его назвать. Типа, почему? Собаки, они воды не боятся. Ну, соответственно, и оборотни не должны воды бояться. Ну, серебро, да. Серебра боятся, окей. Что еще у нас есть? Осиновый кол там. Или осиновый кол для вампира. Блять, еще один с катарактой, блядь, рядом со мной. Это может быть Ник, кстати. Это мог бы быть Ник, кстати. Который позади нас. Ну, смотри, на улице идет дождь. Под дождем они нормально двигаются. Почему, спрашивается, почему? Возможно, потому что бассейн не совсем бассейн. Возможно, потому что в бассейне была хлорка. Потому что сейчас идет дождь, и им на дождь насрать. А если они боятся воды, значит, они и дождя должны бояться были. Ой, бать, я развернулся назад. Ну, он прямо надо мной там где-то. Правильно? Ну вот, посмотри, если так вот логически рассуждать, как я вот говорю, то по факту я прав сейчас. Почему-то дождя он не боится, а воды в бассейне он боялся. Или, возможно, это пока он в человеческом обличье, он не боится. Возможно, пока он в человеческом обличье, он боится, а потом, когда он в обличии вот этой вот, кого-то, кошки... Он не боится. Возможно, в обличии кошки он боится там, только у у ударов. Там, ну, типа вот соль, что, наверное, соль, серебро. Короче, знает. Тут на самом деле под пивом можно рассуждать до утра на эту тему. Бля, куда идти? Наверное, сюда. А что у меня просто за прогулка какая-то? Прогулочный шаг. Я просто вот... Я просто иду. Мне кажется, мне пизда. <свуз> <свуз> блять, ебаный сыровар, блять, маленький, а уже у ебок. Бобби. Нет, не надо. Один пусты. Сам знаешь. Это, наверное, Ник бегает. К ним еще один приближается. Я еще не делал, Пусть висит, блять, просто. Блять, он меня заметил. Бежать! Блять! Тихо! На нахуй! На нахуй! С лапушкой въебала! Не зря я их взял! Сука, как хорошо, что я их подобрал! Почему я такой внимательный? Кейтлин! Дверь закрой! Эмма, прячься, блядь! А дверь почему не закрыла Эмма? Один из них Ник. Почему там какая-то крас... что-то красное горит? Райан! Почему она дверь не закрыла? Меня вот это не интересует. Ты же понимаешь, что может зайти кто угодно. Тачка на месте, все на месте. Правильно, сиди в машине. Дверь закрой! Короче, Эмма спаслась. Эмму спасли, я думаю. Ну вот что-то не так с бассейном. Райан, дома я убила. Хакет я убила его. Да не убила ты, все нормально. Мертвецы обычно не прыгают в окно и не убегают в лес. Согласен. Ты поступила правильно. Беби. он хотел напасть, ты защищалась. Я, я. Я. я в этом не уверена. Но мне кажется, Точно? если бы нас не укусили, Нет. если бы Эби не укусили Нет. после того, как он ее бросил, она бы не встала. Или ты, или он. И, ну, это был не наш ник. Это просто пиздец. Эй! О, черт! Это Куда кто... делся Крис Хекет? Кто там? Это Лора? Это Лора! Помогите! Прошу! Кто ты? Лора, это Лора! зовут Лора Кирни. И? И впустите меня, тут опасно! Да, там какая-то чокнутая людей убивает! Я... Не убиваю людей, охренеть, ты Лора Керни. Ты Лора Керни? Да. Ты должна была работать Вожатой. помогать в медпункте, но так и не приехала. Ты и тот парень, но Макс, да, Макс. Да, да, да, да, да, да, мистер Хэкет сказал, что вы в последний момент передумали. Я, Я думаю, мы должны ее выслушать. Я тоже так Ой. думаю. Ладно, я открою дверь. Медленно. Лора нормальная. Пускай руки. Окей. Какая она боевая охуенная. Ты только посмотри на нее. Она просто бомба-пушка, мега-пушка. Ой, хорошо. Вот эта серия насыщенная получилась. И тяжелая, и страшная. Ха, мне понравилось. Мы снова здесь. Привет, бабулита. У меня есть Лишь. карта Луны. Ты и я. У меня есть карта Луны. Давай-ка еще разок взглянем на твои находки. А ну давай взглянем на мои находки. Луна. Там еще скорпионушка нарисован какой-то. Волки воют на скорпиона. Как уместно. Именно этой ночью. Взять свой страх и волнение. И обратить их в интуицию. Угу. Если сумеешь И все спланируешь угу. Это может спасти тебе жизнь угу. Скажи мне Хочешь ли ты увидеть Одно из событий Которое может произойти Хочу Хочу О, это то, что надо будет сделать, ну, да? Ну, ступай. Все, кыш. Минус одна тварь. Разве это не прекрасно? Минус одна тварь? Так. Минус одна тварь. Почему вы не приехали? Глава 7 груз прошлого. Были два месяца? Помните, в самом начале игры мы за лору нашли клетку с мальчиком-псом? Чуть раньше. Это была ошибкой. С мальчиком-псом, помните? Мальчик-пес. Может этот мальчик-пес и был оборотнем? На самом-то деле. Так, у Лоры пока что все лица целые, глаза целые. Ее тоже обмазали кровью? Так кто, Макс? Так, Макс живой. Макс. Эй. Вот Давай. Макс живой. Блять. А Макс превратился в оборотня. Чертовы, дети. Ебать. Двадцать июня Лора. Что вы с ним сделали? Тихо. Мне кажется, Ты шериф нормальный. Же? Заткнись. Мне кажется, шериф нормальный. Ты на допросе. Здесь я спрашиваю. <coughs> Имя. Давайте нормально будем. Лора Кирни. Кто твой спутник кем тебе приходится макс Бринли, он мой парень куда вы вчера ехали в лагерь хэкет сквори вы же знаете что вы сделали с максом нет здесь я спрашиваю а ты отвечаешь ладно давайте будем уступку лучше не злить его спрашивайте О. Он в шоке нахуй. Вот так надо работать. Зачем вы ехали в Хакетскуаре? Мы с Максом вожатые. Брехня. Вожатые приедут сегодня. Я говорила, мы приехали раньше и сразу двинули в лагерь. А почему не в мотель, как я сказал? Потому что лагерь был куда ближе, и денег нет. Mm -hmm. Шериф Норткелл. Ладно, шериф. Ладно, шериф. Хекет. Стоп. Хекет? Как? Крис Хекет? Не меняйте. Я это. же говорил. Да что за херня тут творится? Ты даже не представляешь. Понятия не имеешь. Вы только что угодили в первосортное, ароматное, космических масштабов дерьмо, леди. Хорош. И вам остается закрыть рты и делать, что я скажу. Это ясно? Голос похож на Херлока. На Херлока, на Шерлока. Давай, хватит запугивать Прошу. меня. Прошу. Хватит запугивать меня. Скажите, что тут происходит. Макс... Макс он жив. Ну я думаю я, ну, жив. Просто какой-то бред. Что? Вот так вот просто? Нет, набрасываться нужно не сейчас. Не сейчас. Когда у нас повязка будет на, глаз, на глазу, тогда нужно Эй. будет набрасываться. Эй. Живой. Эй, ты! Урод! Объясни, что, блядь, происходит. Макс! Я с тобой говорю! Давай, тревога. Макс. Ты цел? Конечно, он цел. На да. нем не царапинки. Ну. Слегка дезориентирован. А так, вроде в норме. Лора? Да? Схера я голый. Что? А? Ну, на нас напали. Потом я пришел в себя в этой камере, а тебя нет. Теперь ты снова тут, а я голый и всюду кровь и еще что-то. Что произошло? Он пытался да, меня расколоть. Наш новый друг какое-то время пытался меня расколоть, но я, если честно, так и не поняла, в чем должна была признаться. Вот, Боже. потому что мы не знаем Никера. И что он для этого использовал? Клещи, нож, дракол. Нет, он не пытал меня. Кем он себя возомнил? Ну, очевидно, шерифом Нордкилла. Кого? Да, Макс. Что? Но он ты тоже хакер. взглянул на карту. Хакер скорее в Норткиле, это город такой. О. И это еще не все. Я прочла именно значке и. Хатит, Трейвис, хатит. Он ему даже одежду принес. Оденься. Что он тебе дал? Ну, на неделю моды в Париже меня не позовут этот... Эй! Точно. Я что, разрешал болтать? Блядь, ты что такой негативный, Трэвис? Простите, будем молчать. Да ну, Макс. кто ты и где моя девушка? Блин. Кто-то и где моя девушка? Ну ладно. Вытяни руки. Живо. Блять, это ебало утиная Посмотри, блять, на него. Идем. Мне тоже допрашивайте <свяк> <идти> тут. <свяк> Сука, Пошли. я рублять. Блин, hey. hey. ну. Давай, двигай. Вот так. Эй, hey. хватит уже. Успокойся, Макс. Успокойся, не надо его злить. Лора. Ты Лучше спокойно. Сделал, тихо. Ты что с ней сделал? Мы подыгрываем. Я подыгрываю ему. А сам я думаю, что с ним, сука, сделать, ой, потому, ой, ой, ой, ой. потому что я карту Таро уже, блять, въебал. Я... Да. Ты не заметила, как ты сочно кровью обмазана? Ебаный сыр. А, я хожу за лору. что там? Ночь пришла, и Нордкилл засыпает. Волки жертву искать выбегают. Черви, трупы жрут, шериф тут как тут, а корга под луной завывает. Страшилочка неплохая. Найдена улика на стенный стишок. Ублюдок, кто-то заточку делал или что это? О, бошка. Заточка, бери! Блять, ты чё? Что это? Опа, а это не отсюда. Либо видно, что его доставали. Не выйдет. Мне нужен рычаг. Ложка! Ложка! Это идея. Ты, блядь, издеваешься надо мной! Должно получиться. Кто там рычит нахуй? О, да. Э -э -э, там ничего нету. А на улице что? Эй, хорош, у меня нежная кожа. Ха-ха, Макс, <Очень> блядь. Кожа у него нежная. Как только выйдем отсюда, тебе конец, урод. Да. В тот же момент. если выйдем... Давай, Нет, мы... стойте, мы... Мы вам все расскажем. Ну, нельзя же просто держать нас тут без всяких объяснений и ждать, что мы будем паиньками, так? Пойдите навстречу. Вам нечего предложить. Ну же. Ну же! Сука. Эй, не смей нас тут оставлять! Эй! Вернись! Блять, хоть бы еды дал или что, я не понимаю. Сучьими? А он уже в другой камере, смотри. Ouais. Давай нормально будем. Ну Но ты как? Просто ушиб. Заживет. Я имел в виду допрос. О! Да! Меня не сломить! Многие пытались, тщетно. Макс, я серьезно. Еще один, блядь, клоун. Мне нравится. Он задал кучу вопросов. Очень странных вопросов о нас и, типа, куда мы едем и зачем и как я себя чувствую и... ХЗ. Ответы его явно не порадовали. Спросил, как ты себя чувствуешь? Да. А тебя нет? Нет. О. Хам. Эй! Ага. Hey, да не. Понятное дело, тебя шок усили. Да это же, блять, ебанату, понятно, ну. Но... Ну, мне, мне же понятно, я ж ебанат. Правильно, правильно. А ты что на меня смотришь? Ты тоже Кстати, оборотень. А ты видел его значок? Его зовут не детектив Мудазвон. Хекет. Шериф Хекет. Родственник Криса Хекета Того самого Криса Хекета? Да Кстати, кто это? Ну, мистер Хекет Начальник лагеря Хекет Скори Забыл? Блять, Макс, ты чё, ебаный сыр? С ума Ой, сошёл? У меня все из башки вылетело Но что это значит? А? Подстава? Может, тут банда похитителей вожатых? Ну? Но... Забавно звучит, мне кажется, что нет. Что? В чем банда похитителей вожатых. <с> вот это он в шоке, блядь. Не слишком похож на похитителя. Реально, да, не похож. шериф Хэкет не слишком похож на обычного похитителя. Но... На полицейского он тоже не похож. <как> <как> <как> да тебе-то откуда знать? Я видел похитителей. Я просто хочу выбраться из этой дыры, но не смогу, пока не пойму, за каким хреном нас сюда посадили. А если это нельзя понять. Что? Придется. Что значит, нельзя понять. Порой бред это просто бред. Что значит, нельзя понять. И что? Будем торчать в этих камерах до конца жизни? Ободрение. Досада. Ободрение или досада? Ободрение. Нет, не будем, Макс. О он не сможет Надо на нормально кучу. разговаривать все там бомбония. не бомбони. Нельзя быть таким пессимистом. Взбодрись немного. Зачем? Почему бы не смириться? Нет, к черту. Подумай об этом лете, Макс. Об учебе. Я. Я мечтала стать ветеринаром с пяти лет. И не позволю этому вшивому ублюдку остановить меня. Мы выйдем отсюда. Я буду учиться на ветеринара. А ты... Э, будешь моим подопытным, блядь. Что я? Я видела письмо, Макс. О чем ты? Письмо с отказом. Из колледжа. Нашла его в твоей сумке. Ты рылась в моих вещах? Почему ты мне не сказал? Ну, ну, стыдно было. Но у тебя ведь хорошие оценки и отличные эссе. Походу, этого мало. Твою мать. Пиздец. Мы же строили планы. Какого хрена? И что я должен тебе ответить? Давай будем Мне нормально. Очень жаль, Макс. Это ужасно. Как выяснилось, может быть хуже. Да? Превратиться Прости. в оборотня и сидеть в тюрьме? Зря не сказал. Ты ведь знаешь, что я на твоей стороне, да? Да. Знаю. Вот это они прям нормальная пара. Вот они прям охуенная пара. Вот они мне очень нравятся. Ладно, давай они вот прям очень том, крутые. Вот, вот прям очень крутые. Я вот за них, Надо блядь, за двоих, чтобы что они случилось. в вдвоем выжили. Что, с отъезда? С момента встречи с копом. Значит, после той аварии? Да, точно. Да, тогда-то и начались странности. Вы Помнишь вспомните реакцию, саму аварию? Когда мы сказали, что чуть не сбили животное. Как будто он уже знал. Да. Да, это было странно. Вдруг он вообще не коп? Не, я думаю, он, он коп. Он замешан, но мне кажется, он и правда коп. Мы же в участке. Это да, но тут больше никого. Один да, шериф. это пугает. Особенно эти два Не Небось оба в этом замешаны. Да. У нас была встреча с Крисом в лагере, но там появилось какое-то нечто. И тут раз и коп. А если это нечто и был хакет? Дальше все как в тумане. Я помню шаги и запах мокрой шерсти. И собачий ошейник с именем Ян. Ян? Ян. Чё за Ян? Я думаю, что это собака. Он был здоровый. Как человек, типа. Да, да. И он тебя как следует помял. Даже странно, что ты в порядке. Я ведь точно помню, как он вонзил в тебя клыки. Самая жесть в том, что... На мне не царапины. Оборотни. Так. Точно оборотни. Просто до того, как мы заблудились. Не мы, а ты. Ну да. до ага. этого я сказал. Глянь на Луну. Она огромная и ее так хорошо видно в лесу. А ты, да, такая фигня бывает раз в месяц? Да и что? Ну вот. Луна полная и блять оборотни вдруг а -а <смех> так нет стоп мысли вслух окей что если это был оборотень ты что ака <смех> тщательно рехнулась <смех> оборотни серьезно но ну и бред что? Чего смешного-то? Я сказала это же слово в слово. Так, а других идей что, не было? Зомби, НЛО. Какие, <годил> блядь, <годил> зомби. Посмотрите на Котуса. Дилана, блядь. <плодил> Он с отрубленной рукой сидит, блядь. А, Райан, да? Да. Нужны ответы? Они у меня есть. Слушай или иди нахер. Она мне нравится. Просто пиздец. <плодил> Не такой уж это и бред, если что. Вспомни, все, что мы видели. Ник, Та тварь на крыше. Вообще-то, это многое бы объяснило. Дело. Я пытаюсь смотреть на это непредвзято, ясно? Ты же сам любишь байки о призраках. Это считать то нет, же самое. Нет, это просто байки у костра. Тут должно быть разумное объяснение всему этому. Ясно? Очень долго разговариваем. Ну ладно. Да? А... Где было твое благоразумие в тот момент, когда ты отхерачил мне руку? Ты сам попросил. Но, коли плоть твою пронзят клыки, то поспеши и ту конечность отсеки. Что? Ты молодец. Вот. У нее целый стих про это. Все серьезнее, чем кажется. Дослушайте меня, а потом уже решайте, верить или нет. Мне плевать. Но дослушайте. Ебанись просто. Прошло несколько недель. Коп, конечно, кормил нас и отводил в душ, но в основном мы его не видели. Мы с Максом много говорили. Все время обсуждали события той ночи. Обменивались теориями заговора. Говорили о Копе, о лагере, о Баварии, о Лесе, о той твари в подвале, что случилось с Максом. Мы вспоминали все это снова и снова, но так и не смогли ничего понять. почему Макс но знали, не спит? что нужно болеть оттуда.